Добрый день, друзья мои! Хочу снять видео о том, как зарегистрироваться в Гугле и смотреть мои видео на Ютубе. Я очень благодарю всех моих друзей, которые смотрят мои видео и ставят лайки в Одноклассниках, ВКонтакте. Но эти лайки не имеют того значения, если бы они ставились на Ютубе и если бы там... Мои друзья участвовали более активно в комментариях. Потому что, скажу вам по секрету, я делаю ролики для того, чтобы заработать. Создать аккаунт. Сначала создаем. Как вас зовут? Назовемся. Стреляный. Стреляны. Фамилия Воробей. Стрелянный Воробей. Придумаю имя пользователя. Пишу по-английски. Пишу по-английски. В. В. Ну, надо, наверное, небольшим языком. В. Английская. Про. Бе. И. Рубей придумать пароль. Хорошо. Вот так вот придумаем. Пароль. Подтвер... Подтвердим день рождения. А в я пишу от фонаря пол женский телефон. Про. Напишем запасной. У меня он как раз есть. Запасной адрес собака. Докажите, что вы не робот. Введите текст, который там написан. 143.69. 143.69. Страна Россия. Принимаю все условия. Дальше едем. Что происходит? Подтвердите аккаунт. Ну вот и все. Вам осталось всего лишь подтвердить свой аккаунт. Телефон. Способ получения. СМС. Продолжить. Значит на телефон. Ну мой сейчас должна прийти. СМС. Введите код подтверждения, который будет на телефоне. Где мой телефон? Телефона ты где? Телефона... Ну вот, мне на телефон пришла смс, где написано, где был написан код доступа. Нажимаем слово продолжить. Идет обработка. Поздравляют меня новый адрес почты. Сейчас мы его запишем. Я ведь его от фонаря написала. Воробей, пятьдесят 380-собака-gmail.com Зарегистрировано. У меня там пароль такой, который я... Это пароль. Надо написать пароль. Такой вот пароль. Все. Перейти к сервису Google Chrome. Ну вот мы на YouTube зайдем сейчас. Опа. Сейчас мы зайдем на YouTube, и я покажу, как найти мой канал. Вот я вошла, тут настройки, тут окей. И все это у меня в браузере Chrome. Теперь два пользователя. Один я как любовь таежная, а второй будет как стреляный воробей. Стрелянный воробей меня зовут, понятно? Так. Что мне тут надо найти? Мне надо даже на YouTube. Это поисковик Google. Можно ли тут все, что хочешь сказать. Я ищу YouTube. Вот он, выскочил сразу. YouTube. YouTube. YouTube. YouTube. Хостинг. Ну вот сюда нажмем, попробуем. То есть мы с чистого листа я захожу, как стреляный воробей. И хочу найти канал чтобы найти этот канал и никуда не ошибиться, надо следующее сделать, следующие манипуляции. Первое. Переводим на русский язык. Переводим клавишу карст-лоск, которая большие буквы делает. И пишем слово большими буквами. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Пропуск. Опять нажимаем клавишу «Капс» и пишем дальше маленькими буквами «Без сонной пропуск ночи». Вот что я написала. Вот это первый мой ролик, который я в своей жизни составила. И вот так я его записала. И так я всегда выхожу на свой канал, нажимаю «Поиск». И он мне сейчас найдет мой канал. Вот пожалуйста, вот пожалуйста, вот мой канал. Вот пожалуйста, ошибка бессонная ночи сразу он выдает, потому что э, большие буквы написаны. И, и вот пожалуйста, нажимаешь на это, и вышел на мой канал. Я зашла сюда на мой канал, как будто бы, как будто бы я совершенно посторонний человек как стреляный воробей. И вот я сюда могу подписаться к ней. Вот она клавиша подписаться. И вот я смотрю, как будто это видео, ставлю лайк, уже 10 лайков стоит, еще лайк поставлю. Здесь ниже я могу поделиться. Если я ВКонтакте, ВКонтакте нажимаю. И захожу в и делюсь с этим видео. Если я в Однокласснике, и все друзья контакта это увидят, если я в Однокласснике нажимаю Одноклассники и делюсь этим видео, и все мои друзья в Одноклассниках тоже э, увидят мой лайк, то, что я это видео просмотрела и им поделилась с другими. И таким образом по принципу снежного кома растут просмотры. Вот эти вот просмотры растут. Количество просмотров влияет на сумму заработка. YouTube оплачивает деньги за те ролики, если их очень много просматривают. Конечно, это копеечки. Капают буквально копеечки. Но потихоньку-потихоньку ролики накапливаются, вернее, просмотры. И, прос... и количество реклам которых просматривают люди тоже увеличиваются ну и там дальше вот в этих вот в этих вот всяких вещах я смотрю аналитик и каждый день вижу сколько было просмотров и комментариев далее этот ролик или ролики этого человека на канал которого вы выходите Пользуется популярностью в том случае, если вы ставите комменты. Вот, вот под этим у меня есть несколько комментариев. От Любовь таежной от Любовь Бовталюк, от Нади Макаровой. И от... Сейчас я могу добавить отстрелянного воробья. Ну, мне писать неохота, я просто так плюсики поставлю. Вот. И все, И отправила. Это тоже является комментом. Ставлю лайки или ставлю дизлайки. YouTube это все отслеживает. И те видео, которые получают больше лайков, дизлайков и комментариев, они Ютубом же самим и продвигаются, и предлагаются. И в качестве рекомендованных выходят эти видео вот здесь на лентах. Вот здесь, вот, в которые ленточки идут. Вот эта лента разных видео. Вот таким образом. Кстати, вот эта ошибка бессонной ночи у меня... Немного уже просмотров накопила за три-то года. Подписчиков у меня вообще тьма. Целых 26. Вот я сейчас подписалась сама под себя. И уже стало 27. Так что, друзья мои, надеюсь на то, что вы меня поняли, что я доступно очень объяснила. И вы подпишитесь на мой канал правильно. Будете комментировать, потому что. Я вижу, что многим людям нравятся мои видео. Смотрите их, пожалуйста. Я буду выкладывать много интересного. Рассуждать о многом, делиться, рассказывать. И у меня много рубрик идет. Кстати, да. И чтобы посмотреть остальные видео, вот нажимаем сюда. Любовь таежная». Вот. Это так называется канал. Сейчас откроется. Кликаем на него этот канал откроется. Вот он так выглядит канал для для тех людей, которые впервые на него зашли. Здесь можно что увидеть? Ну, девиз канала. Жизнь порой преподносит такие задачки сериала. Нервно курят в сторонке. И все видео. Последние видео стоят как бы спереди. Можно листать вниз и увидеть, что тут много плейлистов. Кстати, вот здесь вот тоже есть такая кнопочка, и вот нажимаешь, и следующие видео пошли. Ну, по порядочку, как я их заливаю сюда. Дальше, плейлисты плей про детей, про Максима, про Толю, мелочь житейская. Я уж сама не знаю, я их немножечко переформатирую потом. Дальше, плейлисты, какие еще есть у меня. Между нами девочками, в здоровом теле, про спорт, школа искусств, семья и школа, еще что-то есть, и, ш... и воскресная школа, и избранная, и еще один. Написано, еще один. Что там они мне предлагают? А, и все плейлисты. И понравившиеся. Вот так вот. Ну, еще родительская задачка я вчера создавал И где она у меня родительская? задачка для родителей. Вот она. Только...